Всем привет на моем канале! Если вам интересно, как приготовить такую творожную паску без творога, оставайтесь со мной. Мне понадобится полтора литра молока. Я молоко беру обычное 2,7%. Все зависит от того, какое молоко употребляете вы. Перелила. Ничего, 20 грамм роли не сыграет. Убираю. Дальше мне понадобится сметана. Я возьму 10%, 500 грамм. И добавляю 5 крупных яиц. Вот эту всю массу хорошенько перемешиваю. Приготовьте сразу марлю. Зажигаю огонь. Средний. Жду, пока закипит. Я делаю наполовину порции, потому что у меня формочка довольно маленькая. Так, А я хочу сделать в форме, показать, как это выглядит. Вообще порция это в два раза больше вот всех тех ингредиентов, которые я вам озвучила. Смотрите, у меня по краям начинает уже образовываться такая пенка и небольшие пузырьки. Пошло 7 минут. У меня такой средний огонь, небольшой, в принципе, но он начинает кипеть. Поэтому сейчас камеру я не выключаю, покажу в ускоренном э, темпе, как это все происходит. Смотрите, какая масса получилась. Оно видно, что у нас состоит из двух частей твердой и жидкой. Жидкая э, это сыворотка, она отлично подойдет для блинов, будут очень вкусные блины. Так, а вот эта творожистая часть понадобится для Пасхи, это будет очень вкусно, нереально вкусно. Э, сейчас беру дуршлаг, укладываю туда. Э, либо это будет несколько слоев сложенная марля. У меня в данном случае будет хб ткань. Значит так, беру обычную кастрюльку, самый простой дуршлаг и ткань. Ну вот такого плана я беру однослойную потому что она плотная с творога вы такой вкус не получите сто процентов поэтому даже не спрашивайте можно ли заменить можете попробовать но не факт, что это будет именно тот самый вкус. Значит так, я смотрю, что у меня здесь в кастрюльке слишком много а, сыворотки. Ох, блинов объедимся. А, я вот так вот ложу прям в сам душлаг и ставлю в другую чистую мисочку. Вот таким образом. И оставляю на ночь. Пусть у меня вся жидкость уйдет и масса станет такой плотной, классной. Так что увидимся завтра утром. Наступил следующий день полностью отцедилась все перекладываю ее в миску Оп. и мне понадобится блендер у меня блендер bosch 350 ватт значит в массу в эту добавляю сахар 100 грамм необходимо вот эту всю крупинистую массу разбить в такую кашицу По поводу протирания через сито ничего не могу сказать, потому что я не пробовала. Беру 125 грамм сливочного масла. Я его немножко растопила. И выкладываю в массу, которая уже немножко такая довольно однородная становится. Так, перекладываю. И снова буду все проходить блендером. То есть на полную порцию вам понадобится 250 грамм сливочного масла. Где-то около 12 минут я блендерила. Вот такая масса в итоге получается. Она безумно вкусная. На данном этапе вы можете добавить по желанию цукаты, либо там сухофрукты какие-то, ну, все, что вы любите в творожной паске. Но она и без вот этого всего, что нужно жевать, очень вкусно, то есть она самодостаточная, и когда ее кушаешь, короче, не нужно э, ничего жевать, она просто тает во рту, и это очень приятный вкус. Поэтому я делаю без ничего, я ничего добавлять сюда не буду. Дальше мне понадобится вот такая пасочница э, пластиковая для приготовления творожной пасхи, 900 грамм. Вес моей паски чуть меньше, я взвесила, получился где-то 700 грамм. Ну, посмотрим, насколько тут что поместится. Значит, вот эти буковки должны быть наружу. Ой, так боюсь, все эти штуки собираются, чтобы не треснуло ничего. Я возьму тарелочку, поставлю и вместо марли я уложу пакет. чтобы было видно меньше заломов. Они все равно будут видны. Это, наверное, минус этой формы, потому что непонятно, как вообще сюда выкладывать. Никакой инструкции там нет. Ну, и я решила, что использовать буду пакетик. И выкладываю массу. Сейчас закрываю. И хорошенько нужно Короче, Кто пользуется этой формой, пишите ваши отзывы. Убираю в холодильник, но ну, это минимум часов на 6. Дальше мне понадобится растопить кондитерскую глазурь. Вот такой молот крестик я сделаю. Вот этот красивый такой. Заказывала на сайте Алиэкспресс. В принципе, все формы у меня сайт сайта Алиэкспресс, потому что там дешевле. И по краю пасхи, по нижнему, я сделаю вот такую штучку, похожую на жемчужинки. Растапливаю глазурь короткими импульсами по 10 секунд. Перекладываю глазурь в кондитерский мешок. Моя паска будет стоять на подложке. И я ее заранее уже приготовила. Это пеноплекс, 2 сантиметра толщину. и Я обклеила клеевой пленкой, которую покупала в хозяйственном магазине. Наверх я уложу бумажную салфетку. Прошло 6 часов. паска застыла. Она очень такая плотная. В общем, круто получилось. Сейчас достаю из формы. Проверю, как там рисунок получился заодно. А здесь такие вот штучки, которые нужно подогнуть, чтобы открыть. Так. О, а, клево. Так, достаю из пакета. Вот тут вот я кривоватое дно, но я думаю, это не так уж важно. Так, сразу паску поставлю на какую-то поверхность плоскую, потому что сейчас очень серьезный ответственный момент. Так, я укладываю на дно салфеточку, затем подложку и это все надо перевернуть. А, как-то так. Все. Подправлю и подровняю. Ой, как она прикольно смотрит. Конечно, видны заломы. Но буковки читаются. Крестик как бы есть. Церковь получилась лучше всего. И вот птичка. Здесь пустоты образовались. Но ну, не страшно сейчас. У меня сверху будет палита шоколадом. Короче, ее нужно было хорошенько утрамбовывать. Изначально. То есть ложку положили, утрамбовали. Потом снова ложку положили, утрамбовали. Чтобы не было вот этих пустот. Ничего страшного. с меня рецепт. А уже у вас там по оформлению своя фантазия. А мне необходимо закрепить ее, чтобы она не уехала. И закреплю, как, делаю, как закрепляю торт. Ну, я думаю, двух будет достаточно. Прямо насквозь подложки. То есть до стола я протыкаю. Сверху у меня будет шоколад. Ой, какая она вкусная и еще красивая в придаче. Все, и паска моя держится. куда не уедет. Это очень хорошо. Как-то, блин, столько заломов. Ну ладно. Так как у меня крестик будет из шоколада, я вот эту часть прижму. Ой, ножом можно выровнять. Ты смотри. Клево. Так, я сейчас вот ножиком все аккуратненько подровняю. Класс! Вот я выход нашла. Ну, насколько возможно. Рисунок церкви я, конечно, трогать не буду. Но по возможности вот эти заломы от пакета можно сравнять. Именно в этой паске Я не знаю, какая у вас будет. Но как бы метод работает. Смотрите, я все взгладила. Вообще класс. Аккуратненько. Так. Вот здесь у меня вообще дыра. Дырень. Ну, я не буду трогать. Уже с этой стороны. Но вот где есть возможность... Немножко подправить. В общем, я продолжаю разглаживать и покажу. Сейчас покажу без вспышки. Вот видите, вот эта сторона, с которой и вот это вся в заломах. Сейчас буду шедевр творить. Достала молот из морозилки, а, он меня треснул немножко. Ну ладно. Так достаю штучку. вот. Теперь крестик. Крестик тоже достается очень легко. Сначала края вот так отогнуть. И потом достать. Вот такой. Еще раз заливаю вот эту штучку. Мне где-то надо будет раза три проделать то же самое. Чтобы был ободок. Пока у меня глазурь не остыла окончательно я сверху сделаю покрою глазурью Сейчас сделаю почеки Ой, это только, чтобы просто украсить. Можно вообще ничего не делать. Потому что паска, вот эта, самая достаточная. Она очень вкусная. Я не устану повторять, буду повторять снова и снова. Так. И вот эту верхушечку. Также заливаю. Ой, ой, ой. Сверху посыплю бусинками, померила сирину паски по низу, и мне нужно таких 4 штуки. Беру кондурин, плотное золото. И теперь всю эту красоту я устанавливаю по краю. Так немножко прижму. Все. И крестик я приклею на глазурь. Сухим лучше не раскрашивать, я разбавила водкой. Вот такая творожная золотая пасха получилась у меня. Кристик обалденно светится золотом. Очень красиво смотрится. Поэтому сам по себе рецепт ну, довольно сложный. То есть необходимо где-то варить, долго стоять. Вот это все. Но я бы не стала это готовить, если бы это было невкусно. Поэтому каждый раз мне очень нравится этот вкус. Тем более на пасху приготовить ну, не так уж и сложно порадовать родных и близких. Паска очень красиво смотрится с золотом, поэтому кому это видео понравилось, было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе событий. Всего вам самого доброго, будьте здоровы, пока-пока!